И если смотреть внимательно, придирчивым взором, то можно заметить, что вы и не были никогда дружным-то классом. И Мария Иванна, которая говорит, что Димочка-то был ее любимым учеником, она ведь пиздит. Потому что на групповой школьной фотографии видно, что Димочка сидит в углу фотографии. Поэтому неудивительно, что Димочка-то никогда в эту школу не вернется и навстречу одноклассников никогда не приедет.